всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусный заварной крем без яиц сделать его проще простого буквально 10 минут и вкуснейший шоколадный крем готов подходит для любых тортов и пирожных приятного просмотра высыпаем в кастрюлю 260 граммов сахара 10 граммов ванильного сахара 50 граммов какао, 75 граммов муки, перемешиваем и подливаем несколько приемов 500 миллилитров молока. Размешиваем, чтобы не было комочков. Отправляем на плиту и варим на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. Обращаю ваше внимание, что пока крем варится, его нужно мешать постоянно, иначе масса может подгореть. Как только на поверхности появятся пузыри, огонь выключаем. Даем крему немного остыть. Затем добавляем 100 граммов размягченного сливочного масла. И хорошо перемешиваем до однородного состояния. Вот и все. Быстрый и вкусный заварной шоколадный крем готов. Его можно использовать для приготовления различных тортов и пирожных, а также подать к блинам или оладьям.